Сегодня в скайпе такие унылые комменты. Вчера вот эти картинки такие унылые. Вот поэтому, значит, первое. Вот ну, вот просьба такая всем. И здесь на ресурсе, и вот на вечерке, вот в скайпе, когда мы общаемся. Ну вот просьба все-таки, чутка позитива. Но не, не находитесь вы постоянно в этом унынии. Не находитесь. Не шароебтесь вы по всяким ресурсам. Где я тут этот? где всевозможное такое уныние, что всем пиздец, и этот э, высер, все уже, все повыздыхали, все. Да, все повыздохали все твари прекраснейшим образом вздыхают, остаются только здравые. И вот это вот лето, вот это вот опять же, сроки терпеть не могу, считаю это неправильным абсолютно. Вот это, условно говоря, лето переживут только те, которые э, перестанут носить на перестанут кашлять и считать, что у них такой какой-то там высер образовался, блин. Высер вам вбивают в голову, других никаких высеров не бывает, только информационные высеры, они бьют в голову, ну в голову они бьют только тем, у которых мозгов маловато. Ум, разум и интеллект должно работать, мозг включился и вообще не выключайте, переходите в здравости, ну сколько можно на эту тему уже говорить. И вот все заполонили вот эти жизнь измеряющие хуйней. Вот они весь мир уже заполонили. Да нету их уже, блин. Это у вас остаточное явление в ваших пропитых или пронаркоманиных. Или просто безграмотных мозгах. Вот там только вот это осталось. И на экранах пидорских телевизоров. Больше нигде. Нету уже. А с теми, которые сейчас на допросах, вот там еще разбираются спецслужбы очухиваются, очухиваются. Поймите, если вы думаете, что у вас тут бегают менты, которые там корчат из себя хрен знает что, то на самом деле мир вообще-то велик. Вот на самом деле. Территорию бывшего Советского Союза захватила банда. Ну, самая натуральная банда. И вы, блядь, все, пиздец, все пропало. Существует еще большой мир. Организация объединенных наций. Вот послушайте здравые вещи, которые говорит, опять же, этот, как его, Парамонов и другие, с которыми он беседует. Есть еще организация объединенных наших. Ну, воспринимайте это правильно. В английском наречии нации, это же есть наши. Они до сих пор с упоением говорят «Раша». Ну, вот. Но не понимая, что здесь уже, потому что вы, блин, раком стали и вас трахают вот эти одноклеточные. Вот послушайте, как общается вот этот паровоном с разными, с организованными уже группами возрождальщики вот эти СССР. У меня особого уважения нету к СССР. Вот, потому что я из нищей семьи. В СССР я ничего хорошего не видел. Но по крайней мере законность и правопорядок. Нам нужно перейти вот это правовое поле. А дальше успешно двигаться, когда у всех наконец-то откроется рот. И свободно будет говорить, говорить, не бояться тому, что за вами приедет путинский какой-то этот самый полицай и вас арестует. Вот после этого народ оздоровится. после этого можно будет переходить к народному самоуправлению. А пока не получается, блядь, Потому что вы рабы. 90% рабов. Вот я даже в 2014 году на своем восставшем Донбассе не мог достучаться. Не мог. Хотя здравых было значительно больше. И героев было значительно больше. Но пока не получалось. Тогда нужно было отстоять свои рубежи. Мы отстояли. И с 2015 года вот эти все команды начали действительно работу делать. Настоящие уже. Спецслужбы получили от других спецслужб настоящих, божественных. Пинков. Все, движуха началась. Все закрутилось с 2015 года. Все прекрасно, все это делается. Но пока вы будете, блин, верить в власть придержащих 50-х каких-то. Вы будете в говне находиться. Пора перестать отдавать энергию, хрен знает куда, демоническим структурам. Если у вас дохера энергии, передавайте ее светлому человечеству. Передавайте. Принимайте участие в здравых вещах. Определитесь хотя бы, блин, своим половым э, своей половой принадлежностью. Человек вы, блин, или какая-то одноклеточная тварь. Вы право имеете. Или вы, блин, это самое, раб э, каких-то там... Э, Путиных, хуютиных и прочей этой самой пиздоты. Определиться нужно, сколько можно, блин. Вы Витяс или вы, блин, э, чмо колхозная блин, которая мужчиной э, нельзя назвать. Вы дива, э, э, твор, э, творительница рода, роженица, вот, которая в мир пускает э, живые души. Или вы, блядь, какая-то подзаборная. В конце концов, надо же определиться, сколько ж можно, блин. Вы ж поймите, послушайте, блин, какие отчеты там передают вот эти, блядь, кремляди гребаные в ООН. В ООН идет статистика. Каждый э, долбанный россиянин получает 400 тысяч нарыла в месяц. 400 тысяч вот этих э, цветной резаной бумаги, э, типа банки, э, билеты Банка России. 400 тысяч нарыла по отчетам в ООН. в ООН. уверены были все эти годы, блин, начиная с развала Союза что в союзе все ебанулись головой, они добровольно отказались от того звания, что они человеки и перевели себя в контингент умалишенных, и за ними присматривает некая РФИ. Сначала Борьки Алкаша, ну сначала меченого этого самого комбайнера долбаного, потом Борьки Алкаша, потом майора Тинстінстінс этих танцевальных служб из Дрездена. И все прекрасно. Умалишенные, но получает достаточное содержание. 400 тысяч э, деревянных нарыла. Вам мало этого. По отчетам вы получаете 400 тысяч нарыла. Это даже не учитывая то, что вы где-то там еще трудитесь и получаете огромные миллионы. Вот этот вот, э, парамонов рассказывал элементарную вещь, одну разовую, что в этом сраном Саратове. По отчетам налоговой инспекции, он там говорил, то ли 9, то ли сколько-то там, миллиардов. Миллиардов. На Саратов пришло миллиардов евро. По отчетам налоговой инспекции. Это из Европы, из ООН вот этих вот ресурсов пришло. Для того, чтобы вот это на эту Саратов, этот сраный Саратов, 9 миллиардов евро в год. Это только на обустройство города. Вы вообще понимаете, что это такое, какие-то астрономические суммы? Это действительно выделяется. Но они уходят в чемоданчиках по своим этим людям и опять же утекают на запад. Через Кремль, безусловно. А через кого ж еще? У нас же путинская вертикаль, бля. У нас же ж ФСБ траливали. И может там же чин полковника даже там сказали. Каких делов, блин? Он же там, блин, лидер нашей Раши. Вот так вот. А по другим о областях. А я когда в четырнадцатом году вот это вот, шевелил вот это вот, что загнивало у нас здесь на э, окраине, Что здесь на нашем Донбассе происходило? 500 миллионов евро в месяц с моего города уходило в чемоданчиках у Киев. С моего города полмиллиарда уходило. Брррр, вот туда вот, блин. Понимаете, какие ресурсы? А у нас тут нищета, блин. Самого, так при Союзе было не густо, но еще терпимо, все-таки шахтерский край. А потом полный пипец. Оказывается, огромные ресурсы выделялись и По-прежнему выделяются. Вы что думаете, на восстановление Донбасса еще не выделили в ООН какие-то ресурсы? Да там, наверное, триллионы же выделены. А что? Вот, что. Пока вы, наконец, не поймете, блин. Не вы должны, блин, ну как вот вам достучаться, не вы должны вот этим службам ЖКХ за газ, за воду, там за свет, за прочее. Вам должны выделять, привозить финансовые ресурсы для того, чтобы вы лежа блядь, на своем ебаном этом блядском диванчике нанимали, кто желает вам сделать чистая вода, что подходила, надежная электроэнергия. И из изумительной прозрачности газ, чтобы подходил, или там солнечные батареи, чтобы вы крышу покрыли, все что угодно вот бронестекло на свою теплицу поставить, или там панели солнечных батарей солнностью покрыть огромное количество, вам ресурсов Послушайте, сколько там выделяется Сотни тысяч каждый месяц каждому На квартиру, если вы в квартире живете На поддержание это вам должны Не вы должны оплачивать каким-то бандитам Вам должны приходить Вы хозяин этой земли Вы хозяин своей квартиры Вы хозяин земли или домика Если вы на земле живете в каком-то домике В какой-то сараюшке Огромные ресурсы Огромные ресурсы должны приходить если э, жилье ваше приходит в состояние такой убогости, вот допустим, как у нас, еще больше ресурсов должно приходить, потому что нужно это все в достаточно качественное состояние привести. Но вот как вот вам это понять, чтобы у вас это в голове все наконец стало на место? Вы все время пытаетесь ходить на голове. Вот вас поставили, блин, и имеют во все дыхательные пихательные, а вы еще прыгаете на голове и говорите, блять, как заебись. Давайте вот еще отдадим побольше прав поставленному резиденту. Давайте проголосуем за несуществующую конституцию. Да блин, ну, ну сколько ж можно быть умалишенными? Ну как можно? Как это можно? Сколько можно вас будить? Ёлы-палы, блин. Поймите, не вы должны, вам должны. Мы, сообщество, образовали... Хоть какое-то государство, хоть что угодно, хоть подобие вот этого. Это общественное формирование, поймите. Мы друг друга держим. Огромное количество ресурсов существует. И эти ресурсы должны идти на благополучие ваше, на благоустройство вашего жилища, окружающей территории. Просто сумасшедшие ресурсы. Но эти ресурсы у вас отбирают наглым образом. И вам еще плюют глаза. И говорят, что вы должны... И к вам еще приходят подонки всевозможные. Вас избивают, арестовывают, все что угодно с вами делают. А вы все, блин, никак не проснетесь и не объединитесь, чтобы дать отпор. А поймите, эти подонки, они трусливые, это одноклеточные существа, они всего боятся. но ну, не становитесь вы на их уровень, объединитесь, проявите свою волю. И все, это творье сбежит. Оно уже сбежало. Вот этих всех... Э, кто наворовал эти миллиарды и триллионы, их нет уже, их не существует. Уже процесс пошел. Но этот процесс, ввиду того, что Россия матушка, земля светлая, она большая, а вас, долбоебов, хуя, которые вот, блядь, вот никак упорно не проснутся. Вот этот процесс идет медленно. Вот эти товарищи, такие как Парамонов и прочие, пытались достучаться в ООН и объяснить, что здесь живут долбоебы, которым нужно... Буквально за руку это самое. А там не понимают, как можно быть такими долбоебами. Огромные ресурсы входят в Россию. Россия, по большому счету, вот эта вся территория нахуй никому не нужна. Здесь идет просто поддержание жизнедеятельности, вот этой ну, биомассы, потому что нельзя народом назвать. Идут огромные ресурсы. Здесь же ничего не выращивается Ничего, все попилено Все уничтожено вот этой бандой Которая правит с 93 -го года Это полностью уже, окончательно До этого не очень К народу относились А с 93 -го года это все Народ поставили на колени Уничтожается самое светлое А масса только отсасывает Как можно целовать руки э, Прах отцов предавших Вот этих попам Как как можно там э, э, э, воинское приветствие, которое назвали отдать честь? Как это можно делать в армии? Вы знаете, что ФСБ, что это за структура? Она наш не правозащитная, она ж никакая, это банда. Все вот эти структуры, включая армию, все это дело, это банды, организованные банды. Но кроме ООН еще есть другие еще не наши, те, которые, вот, послушайте славу Котлярова, другие еще существуют земли. И без конца этот беспредел продолжаться не будет. Народ или лечить будут насильно, принудительно, от гибелизма, очищать зерна от плевел. Или тянуты, ждут до последнего. Когда ж, блин, эти умалишенные все-таки э, выйдут добровольно из этого дурдома, из этой эрефии и прочих этих несуществующих государств. И объявят, наконец, себя, что они здравые, светлые человеки. Но ну, объявите себя, волеизъявление вы где-то разместите, что вы здравый человек, никакого отношения к захватившим власть. Вы не имеете все, вы здравый, светлый человек. Временно нужно... Восстановить законы, правопорядок Уважение у меня Счастья никакого СССР нету Но нужно восстановить законность и правопорядок А дальше, когда народ Немного перестанет бояться Нужно будет уже тогда Проводить всенародные референдумы Регулярные Вот Так, это я остановился на вот этом моменте Чутка позитива Второе, значит Природа очищается, это везде прослеживается. И здравые человеки очищаются. Вот смотрите на это, обращайте внимание. Я же регулярно вот эти вот показываю всевозможные гифки, видео, вот здравые вещи. И там, где какие-то человеки здравые мысли говорят к позитиву, к здравости призываю все время. Вот, третье, даже вот сверхуважаемый Шляхов, ну вот зациклился, вот он зациклился на символах чужого племени. Прекратите, и к Анатолию, уважаемую, обращаюсь, и тем, которые вот воют, блин, ой, блядь, нас поработили, да, блядь, вы все время свободные были. Этих придурков в шляпах, две э, или три этих самых цирковые трупы, а вы все считаете, что они поработили весь мир. Так какой нахер, блин? Во всем мире действительно существуют огромные силы. Вы что, не понимаете вот этого? Или что? Ну сколько можно? Вы всю свою энергию передаете этим богаизбранным глистам, блин, по сути. Как вам это еще объяснять? Три вопросительных знака. Хотите сдохнуть? Опять вопросительный знак. Так подыхайте. Но, капсом выделяю, не смейте других заражать своим безволием. Три восклицательных знака. Как вот еще достучаться? Как можно еще об этом говорить? Опять повторяю, уже озвучил. Пока вы будете верить в говно, вы в нем и будете находиться. Но не тащите за собой других. Так. Вот давайте.